Здоровье для человека всегда стоит на первом месте. Зачастую мы ищем своего доктора или как минимум хотим найти клинику, где бы мы получали качественное медицинское лечение. В стоматологии существует малоизвестный для обывателя метод базальной имплантации. Именно об этом мы и поговорим. Со мной сегодня хирург-имплантолог, основатель и главный врач Центра института базальной имплантации Андрей Евгеньевич Шмойлов. Андрей Евгеньевич, здравствуйте! Приветствую вас, Валерий. Андрей Евгеньевич, вы 10 лет в базальной имплантации. То есть, по праву этот год можно считать юбилейным. Расскажите немного о себе и вообще с чего все начиналось. Стоматология появилась в моей жизни с самого раннего детства. Поскольку мои родители стоматологи и часть близких родственников были стоматологи, поэтому с ранних лет я присутствовал при разговорах о стоматологическом лечении, о, в различных стоматологических консилиумах, даже встречались встречи пациентов в моем детстве. И вы знаете, даже большая часть моих игрушек это были уже ненужные использованные стоматологические инструменты. И вот в такой стоматологической среде я рос, впитывал Стоматологию э, с самого раннего детства, наблюдая за своими родителями, присутствуя на стоматологическом приеме, уже э, с 14 лет родители. Э, Потихонечку приглашали меня в стоматологический кабинет для э, небольшой помощи. Это трудно сказать ассистирование, но тем не менее, какую-то небольшую помощь у кресла я уже проводил, э, скажем так, со школьных лет. Сколько вам было лет, когда вы вот, пробовали себя в качестве ассистента? Впервые попробовал себя вот, в качестве ассистента в 10 классе. Это было около 14-15 лет, если вспомнить. И э, в дальнейшем я уже прошел обучение, естественно, в университете. Э, прошел интернатуру, э, закончил магистратуру. И э, после такого государственного обучения я познакомился с профессором Стефаном Ида. Эта встреча произошла на э, показательной операции. Вот. После этой э, операции мы с профессором пообщались и он пригласил меня к себе в клинику э, провести определенное обучение вот, и открыл для меня базальную имплантацию. А почему именно базальная имплантация? Вот что в ней такого особенного? Проходя э, большие стажировки и длительное, в общем-то, обучение в Европе, я познакомился с многими методиками, то есть я проходил обучение в Германии, в Испании, э, в Венгрии, то есть я смотрел э, различные операции, э, ассистировал даже различным специалистам и вот Именно методика базальной имплантации, она удивила меня своей результативностью и непосредственно самим процессом операционным. Он, во-первых, был наименее травматичен для пациента, то есть операция проходила очень аккуратно для пациента, период восстановления был максимально коротким, и что самое главное, период полного восстановления, уже непосредственно установка зубов, включая операцию, все это занимало... 5 дней, 10 дней – это тот период времени, который для меня был ошеломителен, поскольку любое лечение действительно длилось с большими сроками, очень длительно. И одной из основных особенностей для меня как хирурга-имплантолога – это было отсутствие проведения костной пластики. Не требовалось наращивать кость, не нужно было использовать синтетические материалы для восстановления костной ткани непосредственно методика позволяла работать с той костью, которая есть в наличии у пациента. И это было невероятным преимуществом, которое можно сравнить с революцией в имплантации. Я как пациент могу это только подтвердить, потому что перед тем как попасть к вам в клинику, я обошел много медицинских центров, стоматологических клиник, и везде мне говорили Костная пластика, костная пластика, лечение от полугода минимум и так далее. А когда увидел на вашем сайте один маленький абзац, где было написано, что как раз вы импланты подгоняете под мою природу а не наоборот, мою природу там, с путем смены костной ткани пытаетесь сделать под стандарт э, э, имплантов. И, и меня это поразило. До сих пор получаю великое удовольствие от того, что именно метод э, базальной имплантации, он на самом деле невероятный. А какие еще есть преимущества? Вот то, что вы сказали, это действительно очень важно не только для пациента, но и как для специалиста. Потому что специалист, который работает с костной пластикой, он не может спать спокойно, поскольку он понимает, что в большом проценте случаев это не приживется. И поэтому, когда мы работаем с хорошей костью, здоровой костью своего пациента непосредственно, то есть собственной костью, у нас прогноз лечения улучшается на 30-50%. Костная пластика, она снижает эффективность лечения. Поэтому в базальной методике, убирая костную пластику, мы получаем очень результативные операции. Огромным преимуществом методики является то, что пациент не выпадает из социальной жизни на длительный период времени, ему не нужно носить съемный протез, не нужно ходить без зубов, то есть в течение 3-7 дней пациент абсолютно нормально возвращается в жизнь, но уже приобретая здоровье, зубы, улыбку, функцию. Это на сегодняшний день просто невероятный результат, который дарит нам базальная имплантация. И одним из огромных преимуществ базальной имплантации является отсутствие переимплантита, то есть воспаление кости вокруг имплантатов. Эта болезнь связана с шероховатой поверхностью обычного классического имплантата в обычной методике. Базальный имплантат имеет полностью полированное тело, полированную поверхность, и это исключает возможность появления этого воспалительного процесса. Поэтому с базальной имплантацией пациент находится в зоне безопасности в плане воспаления и отторжения имплантатов по причине каких-либо воспалительных процессов костной ткани, что немаловажно в прогнозе эксплуатации. Сколько человек сможет проходить с этими имплантатами? Именно максимальный прогноз, дает отсутствие воспалительного процесса, такого, как переимплантит? Ну, касательно сроков, я убедился на личном опыте, когда прошла операция, уже через неделю я свободно снимался в кино, я вел мероприятие, то есть вел привычный образ жизни, только уже совершенно с новыми зубами. Андрей Евгеньевич, вот вы являетесь основателем и главным врачом центра Институт базальной имплантации. А вообще, как появился центр? Вы знаете, я как врач, и обладая такой уникальной методикой, не мог не хотеть поделиться с миром, с людьми этой методикой. Когда мы начинали, это был 2012-2013 год, специализированных центров по базальной имплантации как таковых не было. И, конечно, идея зародилась еще вот 10 лет назад создать центр, который будет узко специализироваться на данной методике. Для меня это было очень важно, и это была моя идея, моя наверное мечта, можно так выразиться. Что касается непосредственно создания центра. Конечно, длительное время мы к этому шли морально, технически, и к концу 2015 года мы смогли сделать первые шаги по открытию центра базальной имплантации. В 2016 году наш центр полноценно начал функционировать. В чем заключалось это функционирование? В том, что мы создали центр, который специализировал, специализировался только на одной методике. Наш центр специализировался на методике базальной имплантации. Мы не применяли других смежных методик, и это позволило специалистам максимально сконцентрировать свое внимание на лечении этим методом. Хочется отметить, что в базальной имплантации очень важна командная работа, концентрация. И когда мы отсеиваем э, другие направления, в частности даже другие методики имплантации или лечения в стоматологии, и концентрируемся только на этом, мы получаем максимальный результат. Наш центр, Институт базальной имплантации, сформировался как узконаправленный центр, который использует только одну методику и э, выдает по ней максимальный результат, концентрируясь на одной задаче. Установки базальных имплантатов и немедленной нагрузки. То есть это было всего-навсего. Одна методика, которую вы взяли за основу. Да, мы решили не распыляться, не распылять силы. Поскольку мы видели примеры клиник, когда базальная имплантация является одной из методик в клинике и зачастую эти случаи заканчивались неуспешно, неудачно, много было даже каких-то осложнений, связанных с тем, что люди не концентрировали внимание на данной методике, не доучивались данной методике, не имели необходимого количество специалистов в данной методики и все эти ошибки других клиник были нами, скажем, учтены, вот мы хотели их избежать и поэтому сконцентрировались на данном методе. Ну хорошо. Центр. 10 лет. А какие были трудности? Скажем прямо, у нашей молодой, но профессиональной команды первые трудности, которые возникли, это трудности были связаны с финансированием нашего проекта. Открытие клиники ⁇ это достаточно серьезное вложение. Конечно, те средства, которые мы зарабатывали, мы тратили на обучение за рубежом, проходили стажировки. Это все, конечно, требовало тоже больших вложений, но центр, который мы смогли открыть, был небольшим, но был оснащен самым необходимым и передовым оборудованием. Андрей Евгеньевич, а почему именно институт? Это интересный вопрос, его часто задают нам пациенты, вот, с удовольствием на него отвечаю. Концепция нашего института базальной имплантации была заложена еще в 2014 году, это была концепция лечения плюс обучения. То есть в нашем центре наряду с проведением операции могут проходить обучение специалисты, которые хотят осваивать методику базальной имплантации. Непосредственно в клинике работает профессор Стефан Иде, который имеет ученую степень, который проводит курсы по всему миру, и в частности в нашем московском центре. Также в 2016 году мы заключили договор с кафедрой МГУ имени Огарева, и наша клиника, наш центр является клинической базой, на котором студенты и врачи-ординаторы могут пройти официальное обучение, в частности и общей стоматологии, и методики базальной имплантации. Совокупность факторов обучения, присутствие профессора, клиническая база, регулярное ежемесячное обучение специалистов позволяет нам называться институтом, и в этом направлении мы растем и развиваемся. То есть вы... Обучаете базальную имплантацию, правильно? Безусловно, мы проводим разные программы обучения. Есть большие программы, которые могут позволить специалисту начать практиковать базальную имплантацию через определенное время обучения. Есть небольшие программы, которые позволяют специалисту ознакомиться с методикой и понять, подходит она ему, сможет ли он работать в этой методике. Поэтому обучение базальной имплантации – это наш отдельный профиль, который мы с удовольствием занимаемся и предлагаем нашим коллегам понять эту методику и также начать практиковать ее в своих клиниках, центрах, в своей стоматологической практике. Андрей Евгеньевич, а можно утверждать то, что вы единственный центр в России, в котором люди могут обучиться методу базальной имплантации? Действительно, мы являемся единственным центром, где врачи могут вживую посмотреть операцию задать необходимые вопросы, в некоторых случаях могут поассистировать на операции. Но и здесь стоит отметить, что официальный представитель базальной имплантации в России также проводит теоретические курсы, то есть лекционную программу и определенное обучение в теории. Поэтому мы работаем с официальным представителем сообща, они зачастую проводят теоретическую часть, а мы обеспечиваем уже практическое ознакомление с методикой. Андрей Евгеньевич, расскажите о Вашей команде. Базальная имплантация не работает без командного подхода. Базальная имплантация – это методика, которая обеспечивает свои результаты командным подходом, командной работой. Поэтому в нашем центре этот вопрос максимально укомплектован, и вы можете увидеть действительно командную работу на примере нашего центра. В нашей команде присутствуют три врача-ортопеда кто проводит протезирование на базальных имплантатах, три хирурга, которые проводят установку базальных имплантатов и непосредственно сотрудники зуботехнической лаборатории, без которых работа на базальных имплантатах не может быть успешна. Сотрудники нашего центра проводят не только обучение, но и сами обучаются на базе ассоциации ИИФ, это International Infant Foundation, получая новые знания и реализуя их в своей медицинской практике. Наши сотрудники работают на базе трех корпусов. Это клинический корпус, где проходят непосредственно операции и протезирование. Это административный блок. И зуботехнический корпус, который представлен в зуботехнической лабораторией, в котором работают сотрудники лаборатории, изготавливающие изделия, изготавливающие зубы. А можно еще вот несколько слов или там чуть подробнее про лабораторию? Лаборатория – это гордость нашей компании, нашего центра. Лаборатория открылась в 2018 году. Сотрудники, которые работают в ней, подбирались наиболее тщательно и, скажем, долго, поскольку обучение зубных техников – это была отдельная страничка нашей истории. Но вот на сегодняшний день у нас есть 6 специалистов, которые узконаправленно изготавливают изделия зубы работы на базальных имплантатах. То есть оснащение нашей лаборатории позволяет изготавливать сложные конструкции, которые не позволяют изготавливать в других лабораториях. Наша лаборатория и создавалась как отдельный блок для того, чтобы реализовывать нужды клиники, поскольку внешние лаборатории на аутсорсе не позволяли нам технически справляться с задачами, которые мы им ставили. На сегодня зуботехническая лаборатория Института базальной имплантации – это передовая зуботехническая лаборатория, которая владеет полностью цифровым протоколом изготовления зубов и работ на базальных имплантатах и позволяет изготавливать порядка 300 крупных работ в год и порядка полутора тысяч единиц коронок на базальных имплантатах. Андрей Евгеньевич, как журналист, я все-таки задам эдак традиционный вопрос – Какие планы на будущее? Вы знаете, наша команда представлена молодыми, сильными, э, знающими специалистами, которые, конечно же, в первую очередь хотят развиваться как врачи, как личности. И поэтому планов по развитию у нас очень много. И каждый, конечно, э, хочет внести свой вклад в отечественную медицину и даже в мировую, я бы сказал. Ближайшие планы – это открытие нового центра базальной имплантации, Наряду с тем, который функционирует сейчас, мы хотим открыть более современный центр, который будет оснащен специфическим оборудованием для проведения операций, поскольку качество операций и технологичность операций тоже возрастает. И уже сейчас мы чувствуем необходимость в новом оборудовании, в новом подходе к операциям, к протезированию. Поэтому на базе нового центра, который мы планируем открыть, будут реализованы современные проекты по хирургическому протоколу базальной имплантации кроме этого вопрос по обучению также у нас растет и расширяется этой осенью мы планируем обучать специалистов и теоретической части на базе лекционного центра поэтому планов очень много для них требуется силы я надеюсь они у нас есть поэтому можно ожидать что мы со всем этим справимся и шагнем вперед андрей евгеньевич ну а сейчас хочется вернуться непосредственно к вам, как специалисту, как к человеку. Какие ощущения в год десятилетия деятельности в области базальной имплантации? Первое, что я хотел бы отметить, это насыщенность этих последних десяти лет. Эти десять лет в методе, в базальной имплантации, были очень насыщены новыми эмоциями, которые мы получаем от счастливых пациентов. За 10 лет мы прооперировали уже несколько сотен пациентов, которые на сегодняшний день счастливы и получают удовольствие и от результата нашей работы. Конечно, это положительные эмоции, которые сопровождают меня этот период времени. Также это ощущение вклада, то есть вклад, который, конечно, в первую очередь я вложил в себя, как в специалиста в этом методе, вклад в других людей, которые получали лечение, здоровье, в других людей, которые получали новые знания. Эти 10 лет подарили мне радость и удовольствие от работы с нашими пациентами, от работы с сильной и профессиональной командой. И, конечно, лучшая награда за эти 10 лет – это видеть счастливые и здоровые улыбки наших пациентов. Андрей Евгеньевич, спасибо вам огромное за то, что вы по-настоящему делаете людей счастливыми. Спасибо вам. Вот так, друзья, оказывается, совсем просто найти своего доктора, найти ту самую клинику, в которой ты по-настоящему будешь чувствовать себя здоровым и счастливым человеком.